Доброе утро, агенты. работа Там наконец-то удалось обнаружить Сайфера. Сейчас он скрывается в Сингапуре, где он планирует взорвать кибербомбу, способную уничтожить виртуальные данные целого города. Миллионы людей не смогут жить нормальной жизнью, если регион погрузится в хаос. Эта миссия чрезвычайно важна. Считывая, как мы косяки. и остановить раз и навсегда. Судя по всему, удача. Это последняя миссия, судя по всему. Возможно. Если мы сейчас пройдем игру, это будет, конечно... Здорово. Такой здорово. Вы находитесь в Гранд-отеле Марин Найдите две комнаты, где остановился Сайфер, и найдите координанты бомбы в сети. О, бля, тут такие летающие эти летают. Как их назвать-то? Ну, чтобы ты понималась, они меня увидят, не пизда. А на какой мне этаж надо? Mm. Вс, подожди. 58. -й, 57. -й. Я же просто начинаю на каком-то балконе. Тебе надо на третий этаж. На третий, на 57-м. А, я а, помню, а... куда будами даю. Третий этаж, ладно. 59 ладно. 59, 59-й. Только не беги быстро. Не беги быстро, понял? Да, я в 59 этаже, я никуда не бегу. Выходи сюда. Подожди, я ну, Блядь. Mm -hmm. Скашка заходить. Проходи. Заходи. Он вернулся же. Да, ну, проходи. У -у -у. Куда проходи. В дверь. В дверь, да. Uh -huh. Стой, не торопись. Ага. Uh -huh. Только когда я скажу, понял? Да. Пошел. Зовей. Пошел, пошел, пошел. быстро, быстрей. Давай. Замок заходи, заходи. Замок надо открыть. Замок. О, Замок. Проходи, надо так. Ветер налево. Соседняя дверь налево. Ага. Вот Тут бомба. Координаты мне бомба, Я скажи. Отключить. Так, поехали. Ебать. Бля. Так, сначала самую верхнюю надо. Самую верхнюю. Да вот эту, вот эту. Угу. Толкай. Толкай голуб... Угу. Так, хорошо. Я могу... А, это только первый за... А, все. Так. А координаты. 76. Погад. 69. Ага. 47. Ага. Так. Теперь надо идти на вторую. Вторая бомба находится на. Где она находится Блин, подожди. Так, -с. Ладно, спускайся, короче, на самый последний этаж. Ну, который у тебя, соответственно, есть. Вниз? По такому же пути. да да, -да, -да по такому же пути. Заходи, заходи сюда. Вниз и заходи. Бомбу да? mm -hmm. А, сейчас пойму, какая тебе нужна. Там просто разные бомбы. <laughs> не все в отряд не подходят. Эта бомба работает для другого, я тебе скажу, какого. Заходи. Хорошо. Иди прямо, прямо, да. И на... Там стена. Интересно. Значит, иди сюда, назад, назад, иди, назад. Нет, тут есть дверь. Нет, тебе туда не надо. Тебе надо в обратную сторону, понимаешь? А как тебе туда попасть? Такс. Сейчас пойму. Че, попробую иммигрантов взорвать на них? Нет, на них не надо. Они на, на них не сработает, да. Так нет, тут просто есть дверь слева прям. Там летает дрон. Тебе нужно будет его обезвредить. Mm -hmm. Стой, стой. Бля, как интересно. Выходи, выходи, выходи, выходи. Кинь mm -hmm. гранату куда-нибудь на угол. Нет, в другую да, сюда, сюда. Беги, беги прямо. Кидай, кидай гранаты, убегай. Убегай, убегай. Все, отлично. Всё проходи, отлично. проходи. Да, проходи. Прямо. Угу, на лестницу беги. Нет, на лестницу беги. А дверь не надо? А давай Нет, не давай. надо. Давай Она давай. на тебе а, ладно, открывай. Так, хорошо. Хацкер, блин. Ага. Так. Двигай чуть нижний блок. Ага. Теперь чуть верхний блок. Ага. Да все, да все, тебе ничего держать, не надо. Да, я знаю, да. Блин, тут столько загадок, а прохождение такое простое. Ага. Угу. Давай. Так. 36. А. 62? 62? 12 Поиск кибербомбы, все отлично. Job, Отличная работа, агент, теперь мы знаем, где заложена бомба. Наконец-то я что-то вижу. Я отправлю отряд, и мы окружим убежище. А вы отправитесь на остров дракона, обезвредьте бомбу. Ой, как прыгнула. Так. Да. Используйте, Используйте ваш режим кибербомб. отображения сети, чтобы найти кибербомбу. Нажмите пробел. О, блядь. О, я вижу бомбу. так, так. а где ты, интересно? Бомбу я вижу. Я О рад. А чем мне дают? не знаю. Может к тем, кто ходит. Кстати, а смотри, чё? Иди прямо, прямо и налево, налево человек. Он ходит, он ходит сейчас, да? Ты мимо него прошел? Да не беги, ты да, блять так нахуй. Вот он уходит, да, вот он, он. Сделаешь ничего-нибудь? Уеби его. Трахни. Ну? No. Что скажешь? Ну, no. ну, no. чё, какие цифры, чё там? а 3 один, 3 1 3, -1. 3 да, правильных 3 -1. 1 неправильный? 4 неправильных теперь да я понял 3 1 3 1 3 1 4 неправильных 4? да 4 правильных. Примени. окей я ему передатчик какой то установил это да не сейчас... Все отлично. Смотри, иди в те двери, про которые я тебе говорил. Направо. Сейчас, да, прямо я... иди. И налево. Угу. Я дверь взломал, подключился к ней, но я не знаю, зачем. Угу. попробуй открыть. Блять, интересно, кажется, ты придумал. О, подойди, а тут еще один, кому можно передачу установить. Он ближе всего к двери, кстати, стоит. Нет, нам нужен был именно тот, понимаешь? Ага, ага, ага, окей. А, все, я открыл, я открыл дверь, давай. Отлично. Ничего так, нету? Э, открыть эту дверь я не могу. Сейчас подожди. Э, нет, я эту дверь открыть не могу. Есть эта штука, но попробовать к ней подключиться я не могу. Ладно, ладно, уходи ты тогда. А у тебя ничего тут нету? Не, ничего нету. Открой дверь, пожалуйста. Какую? Какую? Догадайся сам. Да? Соседний, иди дом Там тоже дверь открыта уже В этот, в этот, Соседний? да Да, вот так вот, обойди его Тут дверь открыта Здесь я тоже ничего не могу Понятно, значит, сейчас пойдем с тобой М -м -м. Так, сейчас Вот в это здание иди Да, вот в это Тут дверь, сейчас открою Открыл угу. Вот, вот здесь вот я могу взломать замок Давай угу. Получается, это и сайфер Вот этот козел не факт, не факт. Ну да. А, подожди, сначала, сначала вот эту, вот эту. Потом я опускаю вот эту. Не, вон ту, вон ту. Теперь я вот так делаю. Двигай, э, двигай голубую верхнюю. Блять, слишком быстро. Двигай эту вправо. Так, да. давай. Двигай, двигай, двигай, двигай. Отлично, двигай. Отлично. Так, теперь. Не знаю, что это значит. А, все, я понял, что это значит один. А, вот это вот так. Тут. Ага, так, хорошо. Двигай, двигай, подвинь ее, подвини еще. А, я понял, я понял. подвини еще, чтобы я их выровнял. Ага Отлично Так, двигай Двигай не вот эту, а вон ту Да Чуть выровняй их Тебе надо было их просто выровнять Двигай до конца До конца Так. Не а... до конца Mm. Да, блядь, просто, короче, давай, постарай будет. И все, пускай. А, бля. А, ну, короче, понятно. Так, Еще, еще, еще. Оп, всё, всё, всё, а всё, все, все, все, все, все, Оп. все, все, все, все, все, все, Блять, ну здесь целая нихуя понял. А, я бомбу нашел. Отлично, давай злоной ее. А дай, как я, я ничего давай. с ней сделать не могу? Извини, к ней не подойти не могу, ничего. Я не, не знаю, что дальше надо делать. Ну я ее вижу хотя бы. Хотя бы хорошо, что так. Может быть нужен, может быть, какому-то человеку нужно передатку заместить, который ближе всего? А, подожди, кажется, нашел. Вы нашли бомбу, но если открыть чемодан, она взорвется. Найдите пульт управления, чтобы снять защиту. Так, я нашел. Нашел где? Выходи, здание. Ага. А, назад. Прямо? соседнее здание, да. Там дверь открыта уже. Ага. еще? Есть что? Нет, надо, надо с другой стороны, походу, зайти, нет? Нет, я не могу нет, зайти. С не надо. Значит, выходи и к левой точке доступа подходи. Смотри, сможешь сейчас. Это будет опасно. Давай. А, повернись. Да, вот так прямо, стой. Пока не беги. Тебе надо пробежать до конца, там где мостик, и справа есть узел. Беги. Прямо, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Да, вот тут узел есть. Узел. Ты же понимаешь, что я не могу хоть возлам да. подключать? Все, ты подключился. Окей. Okay. Угу. Все, защиту бомб выключил. Сейчас, okay. эта, эта женщина отойдет, тебе скажу добежать. И бежишь же в дом, который слева. Сейчас, подожди. Да, да, да. Прямо, прямо до конца, прямо до конца. Вот сюда, да? Вот этот. Пробу бомбу. Да, yeah, <звук> все, активировать. It. Отлично, Вот и все, у вас есть лишь один шанс, чтобы все сделать so правильно, без бомбу, и спасти мир. Ты буксерийный номере. Количество букв на серийном номере Так, даже не знаю А, а там цвета есть? А, что, нет Ничего нету <св> <св> <св> <св> Так, 4 буквы Ой, 4 цифры Нажмите кнопку, когда последняя цифра На таймере будет 2 или 7 На каком таймере, блядь? Я не знаю, тут таймер есть у нас Не вижу, так смотри, серийный номер QR4356 <св> Да, я уже нажал Сейчас, ага. количество контактов В разъеме а, тут есть могу. огонек, атом а, и, типа... провода, кнопка запуска, разъем. Три в разъеме каких-то штучки. Блять, честно. одна батарейка. Смотри, у тебя порт есть? Да, порты, сетевые хай. порты, да. Че тебя по А, первый, первый порт у тебя. Сколько тебе портов всего? Подожди, сетевые порты. Сколько? не надо. Как тебе объяснить, что мне надо ввести какой-то пароль? Ладно, сейчас попробуйте пароль выдать. А, а, пароль. Подожди. 4, 4. Ага. 9. Ага. 5. 5. Угу. Есть? Так, если порт 1 имеет наименьшее значение, введите красный. Если порт не 2, тропись. я вроде не медленно. Если меньше. порт Подождите. 2... Смотри, я тебе объясню так, чтобы ты не торопился. У меня сейчас перед глазами... А, 5, 6, 7, 8 цифр, и все они циклично меняются. Раз в секунду, даже меньше. Ага, окей. Ой, это С -с сложно. Да. Так, 11. Минимально 11, вроде как. А, ладно, давай следующее. Если порт 2 имеет наибольшее значение, введите синий. Наибольшее... А, да, да, синий воде. Ага, синий, подтвердить. Ошибка. В смысле? Он 999 имеет. <связь> Если порт 3, единственное нечетное число... Нечетное... А. Нет, 4, ну-ка. Это четные числа. А, 4 только четные? Да. Ч, только четыре четные или все четные? Ч? Че? Если да. порт 4, единственное четное число. <кх> <кх> Нет. Значит, красный. Красный, да. Первое сегодня. Да. Неудачные. Да. <кх> <кх> <кх> <кх> <кх> <кх> <кх> И мир погрузился по <кх> в <Заваного. кх> одни А я не знаю, как тут проходить. Так, поехали с этой самой сетевым портами. Количество букв А, блядь. 2. А, угу, пароль теперь. Давай. 3-3. Ага. 0.2. Так, а, жду, когда тебе могу это сказать, mm -hmm. что означает порт. Говори. А, порт 1 имеет наименьшее значение. Следующий. Порт 2 имеет наибольшее значение. Следующее. Порт 3, единственное, нечетное число. Следующее. Порт 4 четное число. Да, 4. Ага. Так, дальше. чуть тебе там надо? Предварительной установки правильно. параметров. Да, давай. А, букву, вот теста. один 1. Канчик. Подожди, это мне попадает. Да, 1. Цифра 1. дикты ты. Буква ТС на Когда это упал. Да, я понял. Ага, буква... О, цифра 2. А, 7 квадратиков. Да Они в кружок есть, такие. И... Да, дальше. Uh -huh. А цифра 3 типа буква М. Как метро. Ну только ага. такая дрель распространена. Готово. Так. Пароль. 40, 3... 40, 317. 317. 317. Так. Электрическая нагрузка теперь. Количество контактов в разъеме. Подожди, электрическая нагрузка, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А если шесть? Три, семь, пять. Три, семь, пять, тогда? Да. Тогда попробуем. 3, 7, 5. Да, попробуем. Три, семь, пять. Да, подошло. Как ты понял? Я на другие провода посмотрел. Пол. Ну, что у нас тут? У нас теперь мне нужно понять, какие провода резать. Либо... А... Либо... Э, кнопка запуска. Смотри, у меня осталась только кнопка запуска и дешифровка паролей. Ну и программный модуль был. Ну бы давай, пароль. кнопка запуска. Что делать? А, нажмите кнопку, когда последняя цифра на таймере будет 4 либо 9. А, 4 или 9. Все, и... Готово. А. Так. Э, все, у меня остались только провода, которые резать надо. А, тут я не знаю, чем помочь. Просто видишь, смотри, у меня есть тут типа электроцепи. Блять, электроцепи, перережьте провода, когда. Если, если желтый провод находится между двумя синими проводами, перережьте нижний красный провод, когда мигает цепи. Если синий провод находится рядом с зеленым проводом, перережьте Нет, желтый дальше. провод. Если два красных провода находятся рядом, перережьте зеленый провод, когда мигает цепь 3. Готово. Отлично запкну, конечно. Не такой расшей, так Ура! Мы это сделали. О, это мы О, это сайфер. Ебать, не страшно. Да. национальная награда. Ура! Все, прошли. Я сейчас хверком, типа, снова супер миссии Да, пиздец. О, ладно, это дом. Вот и дом сидишь, книжки, считаешь, я кайфую. Вот, сука. <связывающие> да, <связывающие> Сразу естественно в очках. Morning, Добрый день, агенты. Нам сейчас сказал доброе утро, мы. Операция танго. Прикольно играет. Дело сайфера закрыто. Запись. Так, хорошо. Сейчас будет следующее, да, дело? Так, режим испытаний. Ну, да, хоть посмотрим. Давай. <связывающие> Доброе утро, агент. Быть и противником танга ⁇ интересная, но рискованная работа. So поэтому милости прошу в наш сверхсовременный учебный центр швейцарских альп. Вы хорошо зарекомендовали себе заработать доступ к симуляции экспертного уровня. Проходите испытания, вам станут доступны новые области центра. Посмотрим, как быстро вы придете к финишу. А, ну все, я понял. То есть Спасибо -то за просмотр, ставьте просмотр вверх, пальцы для канала, проспись.